Здравствуйте! Сегодня я хочу показать вам мою посылочку из Китая. Это алмазная живопись. Она пришла, не знаю, за срок меньше месяца, наверное. Вот. Такой аккуратной упаковки. И надо сказать, что я думаю, что здесь довольно большой объем картины будет. Так, как я заказывала картину триптих, пейзаж. Такой в китайском стиле, красиво очень. Вот, это сама коробочка. Весит она, ну, не знаю, килограмм, килограмм двести где-то стволичек. Вот, упакована аккуратно, вроде ничего, не повреждений нет никаких. Сейчас буду открывать. Вот такая вот красота с образцами вышивки. Ну что ж, самое время открыть ее саму. Ой. В пупырышке все убрано. Ну, уже видно, что все в порядке с ней. Так. Это, наверное, будет холст. А здесь что? Дощечка для стразиков и самое-самое тяжелое по лесу и интересное ой вот эти вот стразики как же у вас открыть то Шуршунчик. Хоп. Оля. Ой, сколько. М -м -м. Красотища. Ой, этот голубой вообще отличный. Цвет такой жизненный. У черных целая куча зеленых. Ну, в принципе, это понятно, почему столько цветов. Таких, потому что сам по себе пейзаж будет вот такой. Скалы и сосны. Голубое-голубое небо и туман. Как мне нравится вот это сочетание сосен, неба и какого-то голубого цвета. Обожаю цветов. Сколько? 32 цвета. Так, ну-ка, первый 890. 890. Ой, так няшно. Ой, нет, это напечатано. Я уже думала, от руки подписано. Ручная работа. Ну-ка, где-то 890. 890. Что-то я не вижу. А вы видите? Я вот что-то как-то нет. А во, вот он. Так, красавчик, ты отсюда. Так, это ладно, это можно разобраться, что к чему. Круто, круто, как я хочу все это повыкладывать вообще. Чуть зеленого так мало, я думаю, елок будет много, а их не так уж много. Вот, Черного. Не знаю, можно целое маленькое черное платье сделать. И белого тоже. И большое белое платье. Так. Пошуршали. Форш так, инцетик. Ну, вот такой вот. Не знаю. Прикольный звук. Надо развернуть картину. Люблю запах свежей краски. Та-дам, та-дам, та-дам, та-дам, та-дам. Вот она какая будет. Так, сейчас я прижму и покажу. Вот она какая получилась. Тут лежат все пакетики. Размер ее 90 на 40. Ну что, приступим к сборке. Ура! Я люблю мозаику. как мне конечно уже смотрела другие видео с этими мозаиками а, Я не той страны положил вот они где бумажки О, а на просвет можно посмотреть Ага, вот они, горы. Так. Ой. Ага. Что, нормально. Так, по крайней мере, то, что я вижу на камеру. Так. Посмотрим уголочек. А, хотя, что, какой-то нижний, ты лучше верхний. Дын -дын -дын. М -м, мелко, конечно, но прикольно. И, кстати, четко довольно. Все, прям каждый значок, он индивидуален. Ну, как бы, на другой просто не похож. Думаю, что легко будет. Ну, да, стопудово легко. Сейчас я разберусь, где какой цвет, и прям буду раскладывать. Прям сейчас. А вот здесь, смотрите, номер действительно прям рукой подписанный. Не знаю почему, но вот люблю такие ручные вещи. Хотя всего лишь номерочек, но прикольно. Классно ну, так, тут такая разнооттеночность. Голубовато-серый, более серый. Такой уже почти что голубой, немножко немножко серый, такой сизый, можно сказать. Я он вот сделала так, чтобы не запутаться, просто положила несколько цветов под пакетиками. И сейчас попробую. Так, где тут мой пинцетик? Поехали! Так, значок N соответствует 996 номеру. Ну, это вот, вот самый большой. Так, первую стразинку надо впечатлить. Ой, не ловится. Взяла. та -дам! Ой, прилипла. Ну что, я так понимаю, в том же духе надо дальше действовать, да? Я вот в детстве очень любил мозаику. Жалко было ее только разбирать потом приходилось, потому что надо было убирать все это, раскладывать по местам. Вот такой узор красивый прям получался. А это можно оставить навсегда. Так, как бы это. О, два стразика. Привет. Прям вот прямо сейчас я чувствую себя ювелиром каким-то таким прикольным. Может быть, сюда его поставить просто. Так, попробую взять на камеру. Легко берется. Давай-давай. Волосы бы не приклеить сюда еще. Это будет небо. Ладно, пока поклею, потом покажу, что как. Ну, что я могу сказать? Очень умиротворяющее занятие. И очень успокаивающее. Так сидишь вот. Бусинку за бусинкой. Камушек за камушком. клеются они легко. Прям вообще нирвана какая-то. Ну, это, конечно, для тех, кто любит такие всякие, не знаю, как сказать, недолгие проекты. Кто любит, так никогда это не назовет. Я бы сказал так. Кто любит получать кайф от вот такой вот возни. Кто может получать кайф от такой вот возни. Вот это занятие для него 100%. Оно как вот на мундалу там песочком выкладывать. Почти что. Такое же. Может быть, конечно, менее плавное там. Надо как-то это туда-сюда брать. Это все. Не знаю, вообще на самом деле мундалу не выкладывал никогда. Это я так представляю. Ой, прилип. В этом плюс что они так липнут прям хорошо главное пока их не прижмешь отодрать их еще можно если придавишь то уже все и она не сдвинется никуда Хоп, пальчик ну все буду дальше клеить